Мечтаешь о лучшей жизни? Прочимаковский, Прочимаковский. Стоп, убог. Складываешь числа, читаешь прогретную Жанну Батиста. Берем девчонок. Камистас. Давай, давай, давай ребенку возьмем возьмём. Давай. Давай. На. Холыте. Да, Ты. Да. Хорошая прическа. У меня онстер тоже есть. Видишь, тоже косичка есть. Как у тебя? Сделай ему, вот, вот ему сделай, пожалуйста. Вот такую ему. Нет? Ну вот, у тебя же есть чуть волос. Давай сделаем ты, Игорь, будешь модный деревенский парень. Да, африканский, с Ну сделай, сделай такую, пожалуйста, одну. Делай? Сейчас, сделает. <смех> вот так вот у меня появились подражатели, значит. Игорь, скажи. Все, супер. Всему. Теперь я тоже такой же, как ты. Да, все. Вот. <laughs> Все, погнали дальше. Теперь а я по, тоже по, такой буду. По делам, да, теперь дальше. Теперь по делам, по бизнесу поедем. Ты из Бельгии сюда? Да. Как долго? Да. год и 49 дней. Я остановился, я остановился несколько недель, потому что в в Сенегале. Where are you going? I'm going to South Africa, to Cape Agulhas, uh -huh. south, yeah, yeah. southern point. We also go to Cape uh, Cape Town and Cape after town. this go back to, Moscow, other, back to Moscow, other coast. Yeah, from the other coast, okay. Yeah. And how long have you been? It's about three months. Three months. Yeah, goes wow. fast, really It's Yeah. Nice. It's very nice to meet you. It's okay. very, very interesting. I'm Do you fine? need something? No, no, I'm fine. I... Друзья, у нас техническая остановка, в течение которой Роман решил что он обезьянка. <laughs> Лягушка фрог! <laughs> Ты посмотри, вот один удар. Кусочек пыли. Один удар. Кусочек пыли. Короче, смотри, как надо класть коврики одним, вот одной рукой, одним движением прямо да, давай, И все, да? получилось. Но он там сейчас расправится во время езды. Нет, запрыгивай так же, тогда ловко. Ребята, вот вам тропический ливень. С гор, с саванны. Образуются силевые потоки. И идут вниз. Все затопляет, он, видите, машина сломалась, застряла, скорее всего, немножко выехать, и сейчас мы тут поедем тоже. 16 градусов стал сразу. До да, с 31. Сейчас посмотрим, кстати, я думаю, что резко также же потеплеет. Да, выйдем, если мы выйдем из зоны Выйдем из зоны да, из, да, из зоны сразу фигни всякой набросала на дорогу. Да. А что остановились-то? А, увидели эхо войны. Решили сфоткаться. Эхо войны? Да. Мы же уже рассказывали, что в Анголе шла война. 25 лет. Вот что осталось. Ребята, смотрите. И не делайте так никогда. Приехали мы в... Как место называется? Турвалану. Турваладу. Турваладу. Тундавала. это вершина плато ангольского. Отсюда. Сейчас мы увидим всю анголу, как на ладони. Да ладно. Плюс к этому здесь начинается самая живописная и в то же самое время самая опасная дорога Анголы. И одна из. Самых живописных и опасных дорог мира Офигеть Сейчас пока что мы видим вот такие вот пейзажи Очень красиво Как вы видите, мы сами оделись немножко Потому что хоть и печет солнце Но достаточно холодный ветер И достаточно прохладно Сейчас температура упала до 20 градусов на Наравнение было 31 Вот оно плато Сейчас мы вам его покажем Поднялись на самую вершину плато, и сейчас вот здесь дорога, брусчатка. И вот такими тоннельчиками идет дорога между таких вот здоровых волнов. Очень прикольно и необычно смотрится. Тундавала Фолс называется, так же в Тунегории, так же в Тунегории обзорная площадка Тундавала, Тундавала, Также и водопад называется Тундавала, офигенно, как гром называется Тундавала, так же, площадка, вот так. ой, офигай себе машину внизу, смотри, да, я видел, лифтовая, решил посуху перейти на ту сторону водопада, вот здесь небольшая запруда, запруда, чтобы там ноги не мочить. Фига себе какие шнили. Вы видите? Это просто монстры какие-то. Где сейчас змея мне поперек не выползят мои тропы? И крокодилов у меня просто настолько потрясающее место, настолько нетипичное для анголы. Вот это все, это ресторан. Это ресторан, здесь такая лужайка, газончик мягкий. Все сделано просто, настолько шикарно. На что, короче, Сейчас купим местный сыр. Я вино возьму еще. Вино местное возьму? Да, я хочу возьму. Иди долларов, а этот две Семь долларов. Ага. А это... Тинта, красная, это да? гауда. Тильзит. Я посмотрим, сыры разные. Выберем что-нибудь. Раклет. Лубанда. Лубан... А, гауда. Какой сыр любишь? Твердый мягкий? Твердый. Типа да, это подвину, да, вот этот вот. Вот этот вот. Тонс. И вот этот вот. Самый твердый. Вот такой кусочек. 150. 400 грамм стоит 1705 mm -hmm. долларов. Так, вот а -а я, Что у нас со штопором? Откуда uh, open? Откуда okay, yeah. Вот конкретно здесь. А, отличное место. Но кафе. Кто сюда ездит в кафе? Вы мне почему сказать. шале написано? Да, да, почему написано шале? Я не знаю. причем причем кафе? Еды нету, Только сыры, молоко и кофе. И все. Ну, как бы, интересно. Здесь э, очень классно сделано, очень по-туристически. И обзорная площадка, сама дорога как туда сделана. Там, как парковка какая большая, запроектирована и сделана. Водопады, шикарный ресторан, шикарное кафе. Только нет людей, только мы с Романом. Вот, знаешь, так вот наш отель выглядит изнутри. Лодж, точнее. Офигенно, красивые, потолки высокие. Везде рога, животных, а орики. Можно я при, при, передам привет Маше и скажу ей огромное спасибо за то, что она накатила нам вот такое место. Потому что мы, бы, мы хотели поехать уже в центр города, и там бы мы ныкались и мыкались по каким-то беспонтовым отелям. Да, Но она еще э -э, в Луанде накатила Роме вот такое местечко, правда, сказала, нужно бронировать. Но, учитывая то, что сколько людей вы только что видели на водопаде и на обзорной площадке, бронировать просто незачем. Никого нет, поэтому мы приехали, мы одни. 70 долларов, нам обошелся номер. За Роже, двоих. Роме обошелся номер. Хорошо, что мы заселились пораньше, пока светло. Можно насладиться всей этой красотой. И завтра утром спокойно в 6 утра 5 встанем, позавтракаем и поедем. Все-таки, ребята, хочу вам сказать, Ангола очень красивая страна. Мне очень нравится. Правда, природа очень красивая. Все равно, когда этой в стране находишься, очень... Важно то, как ты себя ощущаешь в этой стране. В Анголе я ощущаю себя просто превосходно. Прекрасные условия. Очень слабо развит туризм. И это заметно. Чаще всего цены не соответствуют уровню сервиса. Но тем не менее, правда, очень красиво. Мы не были ни в одном национальном парке. Мы их пропустили осознанно, потому что мы едем в Намибию, в ЮАР. И... Не хотим сравнивать, потому что мы знаем, что сравнение будет не в пользу Анголы. Но тем не менее природа, мы смотрим здесь природу. Природа очень красивая. И люди замечательные. Люди, правда, нет ни капли агрессии. Нет каких-то вещей, которые позволяли бы тебе чувствовать себя не в своей тарелке. Люди очень дружелюбные, открытые. Возможно, есть проблемы с преступностью. Скорее всего, не только в крупных городах. Но, тем не менее, даже в больших городах, с кем мы сталкивались, нам все помогали. Ну что, Игорь, как тебе в итоге наш отельчик-то? <связать> я, по-моему, сразу сказал, что вряд ли мы найдем что-то лучшее в Африке. У нас по возрастающей. Хотя да, судя по тому, как у нас все с каждым с каждым днем все лучше и лучше, все, дальше должно быть, конечно, тоже лучше. Но я очень сильно поражен вообще атмосферой, дизайном. Э -э территорией в десятки гектар на которой бегают дикие животные а, вот я заказался лангустов и мне вот за 20 долларов принесли двух лангустов с картошечкой и свином с красным супер и до этого я ел а, суп М -м -м. из семи нет, он причем Прав. был, он, нет, он назывался рыбный суп, но он был не рыбный суп, это был нюхай, это был суп с морепродуктами, правильно сказать. Такой густой суп, как э, гуляш, э, с кучей-кучей всяких разных морепродуктов. Безумно вкусно. Супер. А я заказал себе, короче, макарошки и только что съел суп с африканской крапивой. А у меня лангуст э, с сыром. Кстати, я что хочу вам сказать? А у тебя лангуст или омар? в итоге? значит. Лангуст, лангуст, все, окей. Приятно, пытаться.